Доброго времени, суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко и сегодня мы будем с вами знакомиться с декоративной косметикой компании BioSC. Я давно уже пользуюсь данной косметикой, очень эффективно, она на самом деле мне очень нравится. Не просто я одна, пользуется моя старшая дочь и мы постоянно, конечно же, что-то дозаказываем. Вот сегодня хотела бы вас познакомить с такими классными карандашами для контура губ. У нас их три. Вот таким вот образом. Давайте про каждый расскажу понемножечко, покажу цвета. Ну Во-первых, карандаш двухсторонний. да, Вы видите, с одной стороны сам карандаш, с другой стороны кисточка. Очень удобно. Карандаш точится великолепно точилкой. А, все карандаши, вот видите, да, что мы постоянно ими пользуемся. Цвет данного карандаша, так, 3121, Роуз Шоколад. Это такой розовато, сейчас мы проведем, я вам покажу, как он будет выглядеть. Розовато-шоколадный цвет. Красивый цвет очень. Следующий карандашик. Так, это цвет тридцать один двадцать. Достаточно яркий цвет. Такой бордовый. Очень красивый. Для ярких помад. Очень красивый цвет. И еще один цвет карамельный. Так, сейчас я вам скажу номер. 3118. Да, 3118. Давайте посмотрим его. Вот видите, вот все три цвета. Карандаши э, мягкие, то есть тот, кто любит твердый карандаш, конечно же, тогда нужно брать не двухсторонние карандаши, есть еще в компании Биоси не двухсторонние карандаши, они идут чуть подешевле, но и они идут чуть-чуть потверже. Вот. вот такие вот двухсторонние карандаши с кисточками идут мягкие, но не растекаются, то есть э, контур держит очень хорошо. Поэтому э, очень удобные, что еще и с кисточкой. Вот, поэтому советую обязательно, если вы любите мягенькие карандаши для контура губ, приобретайте. Если вы хотите получить скидку на всю продукцию компании Биоси, и в частности на данные карандаши, можете пройти регистрацию. Под этим видео ссылочку я оставлю. Или написать мне в личку. Что ж, с вами была Екатерина Клопенко. Если вам была сегодня полезна, обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube. И всем до новых встреч. Пока-пока.